Добрый день! Как меня слышите? Мы слышим вас. Мы вас а слышим? слышите, да? Ну замечательно, а то я думаю не слышите. Вот. Ну, что хочу сказать? Сегодня действительно заключительный день, то, что мы проводим мероприятие, но ну, вначале хочу действительно поблагодарить организаторов, которые действительно стали пионерами да? вот, вот, мероприятий, которые мы вчера проводили, очень успешно, замечательно. Спасибо Зауре, э, э, доставившись на наши предыдущие, да, которая именно э, дала рекомендации, что действительно вот здесь такое будет мероприятие, это важное. Огромное спасибо Сауле Ахм... Ахметовой, э, которая подхватила инициативу и, естественно, передала нам, потому что э, очень важно, и с другой стороны, я понимаю, э, сложно и, как бы, быть первым. первым. Вот вы первые, вы как ледоколы, вы как бы создали, создаете волну. И вот это уже вашу волну, я знаю, уже подхватывает московские представительства у нас 18 июля, вот буквально через на следующей неделе, тоже самое будет аналогично, более мини-мероприятие, но тоже онлайн, да. То есть это замечательно, это хорошо. Почему? Потому что сейчас действительно все в жизни меняется, мир меняется, меняются ценности людей. И мы не должны зацикливаться, скажем, да старых там этих ну, скажем программах идеях и так далее надо что-то новое делать и для нас конечно естественно все это новое и мы не скажем специалисты в этой области да проводить для нас легче значительно именно выступать живую когда мы видим аудиторию мы когда видим людей меня... сейчас я конечно никого не вижу хотя я чувствовал некоторые вот сидят за, за столе может там чай пьют лежит и так далее поднимитесь там, сделайте зарядку, давайте, я, а то кто-то уже, наверное, может, расслаблялся, вот, ушные раты по третьи и так далее, там, э, наличие чайку там соседям в э, со своей семье, и начинаем. Вот. Что хочу сказать, действительно, вот сейчас именно Казахстан э, переживает э, серьезный кризис, да, уже как бы, э, скажем, руководство страны объявило карантин, э, это вы можете себе представить, июль месяц, Юльмис, а что будет именно, скажем, ожидать нас впереди, когда это будет уже осень, там, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, зима, да, к чему это и ведет? Дело в том, что именно сейчас действительно надо, скажем, искать новые возможности и стараться использовать, скажем, не ждать, когда все восстановится. Не надо быть именно в позиции ожидания, вот когда... Закончится карантин, вот я начну работать, приглашать людей в офис по-прежнему, будем делать массажи, там э, рядом будет находиться мой спонсор, который будет, э, скажем, проводить школы, э, проводить презентации, а мое дело просто приглашать людей, все по-старому будет. Не надо именно находиться в позиции ожидания, понимаете? Почему? Потому что э, вот я знаю, э, у меня племянница, она учится в Москве, здесь в институте с март месяца они уже на удаленке, понимаете, да? Хотя это да, очень на обучении. И им объявили, что студенты скажем, всех московских там, вузов и так далее, они начинают именно как бы онлайн, то есть, скажем, обучение уже непосредственно в этих высших учебных заведений живую, это где-то декабрь месяц, да? Но это еще не факт. Это не факт, то, что именно в декабре они приехали, студенты, свои учреждения и так далее, и начнется там все по-старому. Понимаете, да? Потому что декабрь месяц, месяц очень серьезный, когда многие люди начинают заболевать, там, это ОРЗ грипп и так далее, и это все может сказать, что, скажем, под общую дудку, сказать, коронавирус и сделать карантин. Поэтому сейчас именно очень важное значение имеет, скажем, стараться новые, искать новые возможности. Дело в том, что вот именно люди, которые, хорошо, вот для нас, может быть, люди, люди старших поколений, сложнее, конечно, перестроиться, да, работать с компьютерами, там, онлайн, офлайн и так далее, да, это для, для нас это новое. Но я бы что порекомендовал вам? Порекомендовал бы именно побольше вовлекать в этот бизнес и давать информацию именно вашим детям, внукам, они очень хорошо в этом вопросе разбираются скажем, есть видеоблогеры и так далее. Вот представьте, у них очень много подписчиков. Если вы подпишите, пригласите бизнеса заинтересуйте, да, именно важно показать возможности бизнеса вот здесь блогеров, потому что действительно многие блогеры вот сейчас Смотришь по телевизору, там, известные спортсмены, артисты и так далее, они стараются им побольше, по выставлять, там, свои жизни и так далее, показывает. Вот недавно я посмотрел, это известный спортсмен, э как его, Александр Емельяненко, он даже не знает, что говорит, он показывает. пришел в магазин, и начинает брюки примерять и показывать, да? то есть э не знает, что показать, но ему надо обязательно быть, скажем, э чтобы люди не забывали о нем, понимаете, да, на виду быть. А если вы вот таким людям сказать, есть возможность, извините, да, э, вот, потому что у нас постоянно идет изменение, у нас сейчас именно э, проходит замечательное обучение, э, видеообучение, да, то же самое, это массажевое видео, вот эти, недавно было у нас мероприятие, когда э, делали в третьем поколение э, массаж там лица, ну вот эти по -по показывали онлайн, понимаете, да, это может заинтересовать именно, как оживить свою структуру. Вот представьте, да, сейчас, в особенно, особенности, касается Казахстана, да, то, что вы находитесь в карантине, июль месяц, правильно, да? Закрываются, естественно, салоны красоты, рестораны, люди бизнеса. Понимаете, да? И они ищут в кризисе, они ищут возможности уже не знают, чем заняться. Понимаете, да? Потому что. Как бы на перспективу они видят, что скоро будет осень, скоро будет зима, и, возможно, это карантин вновь будет, все закрыто будет, и они будут терять, естественно, вынуждены будут закрывать свои офисы. Вот, да. Поэтому очень важно именно затронуть вот это именно пласт, пласт предпринимателей. Люди, которые привыкли зарабатывать большие деньги. Люди, которые не боятся рисковать. Понимаете, да? Вот сложнее, конечно, работать с людьми, которые, допустим, никогда не занимался бизнесом. Вот я вспоминаю, вот, когда да, читал миллиардера Джек Ма, да, это основатель Алибаба. Он сказал, вот когда что-то новое предлагаешь говорит, бедным людям, они думают, что это очень сложно, что это скажем, требуется большое положение и так далее. То есть они боятся рисковать. Понимаете, да? Или говорят, если что-то новое, это, возможно, это пирамида какая-то финансовая. То есть, даже если они входят в, в что-то новое и так далее, да, естественно, у них все равно это внутри как бы страх, и они очень быстро это бросают, понимаете, да? Значит, проще, легче именно работать с успешными людьми. И вот он, когда я читал историю Джекма, когда он именно ток, ток начинал, и только вот именно в Китае, скажем, компьютеры, только было возрождений, возрождений, он увидел перспективу перспективу, что за этом большое будущее, за интернетом, и он отправляется в Америку. Вот. И там он, когда вернулся обратно к себе на родину, естественно, он уже основал небольшую компанию, друзья, и они работали маленькими на кошке. Там жили, там питались, у них даже денег не было, чтобы снять офис. Но в результате они начали разрастаться. Но самое удивительное, потом, когда они уже, у них покупают акции, там это. то Одна известная американская компания вкладывает 5 миллионов долларов. В результате стремительно идет рост акций. Через какое-то время обращаясь к нему, это миллиардер, владелец банков из Японии, он корейского происхождения, и он слушал презентацию Жек Мэя всего пять минут. И он увидел большую возможность. Чем отличаются люди, большой, скажем, успешные, богатые люди, да? они видят перспективу на несколько шагов вперед, на несколько лет, понимаете, да, увидят возможность, То есть у них видение значительно больше, чем у людей, скажем, бедных, у людей, которые, допустим, не видят дальше своего носа, так скажем, извините, да. А, вот. И он увидел большое будущее за этим, да, и он говорит, я готов говорит, вложить 20 миллионов долларов, говорит, купить, говорят, 50% акций, буквально через 5 минут. Он даже не дослушал полностью презентации. на что это, так Джек Ма подумал, немного, немного говорит, э -э скажет, я говорю, не согласен, говорит. и тогда вот этот банкир предлагает увеличить два раза говорит, готов вложить говорит, 40 миллионов миллион долларов. Понимаете, да? И в результате они пришли к соглашению, естественно, там уже не 50%, а да, за 30% акции Алибовы. Вот. вот этим им обладают люди мышлением бизнеса, люди, которые не боятся э -э рисковать, не боятся вкладывать, не инвестировать. Понимаете, да? И если вот таких людей именно привлечь сейчас, не знаю, вот, когда я читал известного американского, скажем, гуру, гуру бизнеса, это Филипп Котлер, он сказал, кризис это величайшая возможность, чтобы ее упустить. Вы знаете, что да, именно во время кризиса многие компании многие компании, да, успешно э, достигают миллионов оборотов, становятся миллиардер, миллионерами, миллиардерами и так далее. Почему? Они используют эту возможность. Многие знают, даже э, люди, которые, допустим, с большим доходом, миллиардеры и так далее, они даже искусственно создают кризис, понимаете, да? Но нам не надо, извините, создавать кризис, кризис уже пришел. Вот. Но надо именно искать возможность. Надо именно достучаться до этих людей. Понимаете, да? Потому что вот я, э, Зуфья рассказывала, вот это бизнесмена-предприниматели, да, который там с Таджикистана, э, вот он буквально там, хотя он еще не, не знает маркетинг план и так далее, да, ну, пока Зуфья показала, рассказала, маркет, это, скажем, преимущества, возможности входа в бизнес и так далее, он где-то взял на прошлой неделе где-то на 1310 пиви э, продукции. И в результате он получает Вознаграждение за одну неделю 400 евро, плюс еще 1500 пиви, это баллы, продукцию. Вы видите, это возможности этого бизнеса, понимаете, да? И он вообще пока еще не знает, мы не звонили, просто некогда был. Но вот это, понимаете, зацеп мы потихоньку потихоньку как мы этого человека ведем. Потому что таких людей именно привлечь... Естественно, они уже будут значительно быстрее стартовать. И у вас в результате бизнес будет значительно быстрее возрастать. Вот. Поэтому следующее здесь, скажем, еще раз тоже, вот я читаю, известных людей, миллионеров, истории миллиардеров. Для меня это просто интересная тема. Да? Вот по поводу, там, скажем, управления бизнесом, возьмем, допустим, очень известного человека, это номер один в инвестиции это Уоррен Баффет. То есть он мультимиллиардер. И Орен Баффет говорят, раньше он следил именно за акциями компании, пытался именно найти хорошие возможности, инвестировать а сейчас ну, за фондовым рынком следил, не начали говорить. А сейчас именно фондовый рынок, можете представить, мировой фондовый рынок, следит за действием Уоррена Баффета. Что он предпримет? Какие шаги он предпримет? Куда он будет инвестировать деньги? Представляете, это человек, который создал свое имя. Вот. Но самое удивительное, Уоррен Баффет, он именно не только прекрасный инвестор, да, сделал состояние в этом бизнесе, но он именно прекрасный менеджер, можно сказать, прекрасный суперруководитель. У него более 260 компаний. Но самое удивительное, смотрите, да. Просто я скажу, когда я был на одном из семинария, тоже выступал мультимиллионер, ну, сетевого бизнеса, сетевого бизнеса, и он сказал, бизнес, вот у меня, говорит, у меня, огромная, говорит, организация. И, и самое удивительное, говорит, вот есть, говорит, люди, говорит, которые говорит, начинающие дистрибьюторы, допустим, да, лидеры там небольшого уровня, да, они, как постоянно им звонят, клиенты, там, дистрибьюторы и так далее, да, или, допустим, среднего уровня, да. Это наносили, когда, допустим, если возьмем скачки, на скачки, не скачет, там, допустим, да, и когда вы на лошадь не скачете верхом, скорость очень большая, да, правильно, ветер дует, там, волосы развивается и так далее, правильно. Но есть другой э, подход к бизнесу. Когда именно система налажена, когда именно э, очень важно зачем иметь делегирование, понимаете, делегирование, э, задача именно научить нас своих партнеров, Вести бизнес, понимаете, да, а, и когда эти люди начинают самостоятельно вести бизнес, вот это самое важное, это равносильно, когда вы говорите, летите, едете на автомобиле, понимаете, да, скорость значительно больше, чем на лошади, правильно, да, потому что со скоростью 100-150 километров может быть, да, но если еще лучше, если вы сидите в салоне самолета, можете представить, скорость 800 километров в час. И спокойно вы наслаждаетесь, там вам приносят официанты, ну, если там еду, вы там смотрите компьютеры или книги читаете и так далее, но скорость 800 км в час. Это совершенно другой уровень. Правильно, да? Вот именно очень важное значение иметь, скажем, подход к бизнесу. Когда если вы, и вот это мультимиллионер, я не буду говорить о имени, он сказал, не, важно, не, важно, не надо как быть суперлидером, говорит, или супер-спикером, понимаете, говорить красиво и так далее, говорит, почему? Потому что говорит, вы говорит, создаете говорит, зависимость, потому что говорит, без вас ваши дистрибьюторы становятся, говорит, как бы сказать, беззубыми, понимаете? Они что, когда лидер приедет в высшего уровня, проведет семинары, проведет презентации и так далее, понимаете, да? Объем вроде падает, растет, когда приехал лидер, но после того, когда именно он уходит Буквально через мгновение, и товарооборот падает. И они ожидают, когда вновь это приедет лидер. И вот самое удивительное, в этом схоже, то же самое вот у нас учил наш тоже я тоже считаю, гуру, это наш учитель, это Хуан Юхань, мастер Хуан Юхань. Он сказал, говорит, не надо говорит, быть именно звездами, как в сетевом бизнесе. Надо быть как не по сводам, а по множества звезд. Понимаете, вот это действительно мудрость, когда в вашем окружении очень много звезд, вы можете наслаждаться, радоваться, то у вас именно команда растет, лидеры растут и так далее. И вот вернемся именно в управление бизнесом, мне самое интересное, как он, он управляет бизнесом, э, можете представить, 200, более 260 компаний у Уоррена Баффета, да, и как он управляет, и компании действительно э, делать миллиарды оборотов многие. Говорит. я, говорит, когда нанимаю именно менеджеров, ставлю говорит, директоров, э, президентов говорит, ну, компании и так далее, моя задача, я в лучшем случае, может один или два раза в году, я приезжаю туда, смотрю, наблюдаю и естественно, я дистанционно наблюдаю за их успехом, за их товарооборотом. Если я вижу, как именно президенты компании не справляются, допустим, в отпущенное время, допустим, со своими обязанностями и так далее, моя задача, я могу внедрить и поменять, говорят, руководство. Понимаете, да, то же самое большое значение имеет, кто сидит у руля, понимаете, да, какую политику они ведут. А Если говорят, все нормально, хорошо, и так далее, говорят, я говорю, не вмешиваюсь, как в их бизнес. И он говорит, однажды говорят, мне говорят, позвонил, говорит, один из успешных говорят, президентов моей компании. И он говорит, спрашивает, говорит, говорит, говорит, мы хотим, говорит, купить, говорит, э -э -э Боинг, самолет, говорит, для нашей компании. И стоит говорит, миллиардов, как ну, серьезную сумму, там, несколько миллионов долларов, стоит нам покупать или нет? На что можно отвечать говорит, вы, говорит, владеете бизнесом, вы знаете, говорит, именно суть, значительно, говорит, лучше, говорит, чем я. Если вы считаете, что это необходим вам этот самолет, то покупайте. понимаете, да? Вот это отношение, скажем, успешного человека, миллиардера к этому бизнесу. И здесь именно, э, самое удивительное, именно не надо бояться, что что-то не получится, да? Не надо бояться, скажем, сделать ошибки. Опять я возвращаюсь, вот, скажем, к истории Однажды, один из моих менеджеров ну, провел сделку и потерял, говорит, 10 миллионов долларов. И вот он ожидает, когда придет, скажем, хозяин компании, и он заранее уже написал заявление на увольнение. Он уже предвидел, что его уволят. Ну, представьте, компания потеряла, понес убытки 10 миллионов из-за того, что он, скажем, Совершил ошибку. И вот он приходит к корну э, в кабинет, так, как сказать, на ковер, опущен головой, э, заявление кладет на стол и ожидает, на что Урн отвечает. Знаете, говорит, он прочитал заявление, что, что на увольнение. Говорит, я, говорит, заплатил, говорит, за, за ваше обучение говорит, 10 миллионов долларов. Поэтому, говорит, извините, как я не скажем, для, это говорит, хороший урок говорит, для вас, но и для меня, говорит. и вы должны вынести с этого урока говорит, очень э, важные для себя, говорит, ну, скажем, э, значения. И действительно, вот это, в дальнейшем вот это, человек, который потерял, он вывел компанию очень, на очень высокий уровень. И компания была очень успешной, прогрессивной. То есть, это вот отношение человека допустим, да, к бизнеса. Поэтому, что хочу сказать, вернемся к нашему. Да? Вы можете подкрепиться, кстати, вот. Я предлагаю продукт, давайте выпьем. То есть это непростой продукт, это замечательно. Смотрите, сейчас в Казахстане коронавирус, правильно, да? Пусть карантин объявили. Вот. Очень важное значение иметь сейчас, ну, вы знаете, да, очень много примеров. Вот Алла Кауфон рассказывал, что она тоже сам зацепила. Я тоже сам хочу рассказать. Вот когда у нас был февраль, март месяц, усиленно мы ездили, у нас мероприятие было в Бишкеке, это би там более двух тысяч человек было, да, людей. После би естественно, люди подходят к нам, здороваются, фотографируются и так далее. После Бишкека у нас мероприятие было в Турции. Там тоже там где-то человек 500 было или 600 был приблизительно, да. После Турции у нас такой очень там, напряженный график был. Вот в Екатеринбурге тоже би тоже большой би тоже очень много людей, где около тысяч человек. И после того, как я вернулся в Москву, я почувствовал, что я тоже сам ну, зацепил корону, понимаете, это был март месяц, но самое удивительное, да, у меня был сухой кашель и так далее, но я даже не понял, что это корону в дальнейшем, когда он начал рассказывать симптомы коронавируса, что появляется сухой кашель, что э, пропадает как бы, нюх там, да, и так далее, не чувствуете запаха, вот, правильно, да? Вот. И я тогда начал анализировать и понял, вау, ну, оказывается, я тоже сам зацепил, понимаете, да, потому что очень много людей нас окружали, подходили, фотографировались и так далее. Но самое удивительное, я легко в течение недели, я прокашивался и так далее, через неделю меня все вернулось. Почему? Потому что в этот момент я усиленно принимал. У нас у вас Зульфейс, моя у нас хорошие привычки есть. В особенности, когда мы выезжаем, выезжаем в регион, мы без продуктов, всегда мы э, с собой затариваемся, очень много продуктов, чай, эликсир, фенис, драгоценности, кальций и так далее, мы пьем. Потому что это заряжает, дает энергию. Ну, Согласитесь, когда вы летаете, э, скажем, постоянно перелеты и так далее, естественно, там везде э, большое значение иметь именно временной цикл, да, когда еще э, организм не привык к этим, скажем, э, ну, представьте, если из Москвы полетели там, Екатеринбург, там еще Казахстан или Узбекистан, а там уже совершенно другое время. Вот. И продукт помогает быстро восстановиться, поднять иммунитет. Вот. Поэтому пейте продукт, действительно, мы, я хочу сказать, мы избраны люди. Нам Всевышний дал вот такую величайшую возможность. И корпорация Бахов он несет миссию. То есть мы миссию действительно это, вот если возьмем, вернемся не до Казахстана, да, и России, и других да. к сожалению, врачи сейчас не испугались. С этой эпидемией. Правильно? Согласитесь, вы сами знаете, не мне вам это говорить. Но у нас не случайно оказался вот этот замечательный продукт. И мы знаем, очень многие люди, которые именно принимают продукцию и так далее, они значительно легко переносят вот это страшное заболевание, вот этот коронавирус и так далее. Но вы можете задать вопрос, есть некоторые партнеры, возможно, что принимают как бы партнеры, и ушли из жизни возможно есть я не исключаю но что я хочу сказать я знаю много дистрибьюторов а даже лидеров которые работают уже несколько лет но не принимать продукты они расслабились понимаете когда-то в начале бизнеса в начале своей деятельности они принимали продукции понимаете и все нормально они восстановили свое здоровье те проблемы которые были ранее понимаете они ушли и они чувствуют себя хорошо и они думают, что все нормально, хорошо, уже несколько лет они не приступают. У них лежат коробками, может быть, продукции там дома, понимаете, или под кроватью. И они не пьют ни чай, продукт, ни вот этой три драгоцены, все наши продукции. Понимаете, не используют. И в результате они подхватит и тяжело переносят вот это э, страшное, то, что вот коронавирус, и все э, э, заболевание. Поэтому я рекомендую вам именно использовать продукт. Э, используйте демонстративно. Демонстративно. Когда вас приглашают в гости, допустим, да, на мероприятие и так далее, обязательно доставайте, перед тем, как уже сесть за стол, там есть там там или плов, неважно что, в первую очередь доставайте свои продукции и демонстративно пейте. И, и когда, то есть, чтобы именно на вас обращали внимание, неважно, если в рестораны ходите и так далее, всегда носите с собой продукт. Прежде чем, как приступить, официанты заказали и так далее, да, пока там... Ставите на стол свои продукты пейте. То есть надо демонстрировать. Не случайно, понимаете, да, потому что Всевышний нам дал такую возможность. Нам дал замечательный продукт, благодаря которому мы сейчас живем и чувствуем себя замечательно, хорошо и защищены наши близкие. Правильно, да? Это и вы должны донести э, не только вашим близким, и так далее, да, знакомым, незнакомым, и так далее. И таким образом вы внесете свою лепту, большую лепту, да, Именно в том числе вот сейчас, когда медицинские работники не могут справиться с этой страшной, скажем, эпидемией. Вот, вы несете лепту свою, и сейчас именно через продукт вы можете достучаться, самый удивительный, самый легкий способ достучаться для успешных людей, людей бизнеса. И тогда вы увидите, как бизнес у вас будет стремительно развиваться. Поэтому э, активно вовлекайте людей, особенно молодых людей, которые хорошо э, владеют, э, с компьютерами, э, э, с этим э, блогерами, э, инстаграмами и так далее, потому что за это большое будущее, потому что мир сейчас меняется. Э, вот буквально недавно, когда там, месяц назад, даже месяц-месяц назад э, выступал президент России э, Владимир Путин. И в своем выступлении там э, он именно сказал, насколько действительно важность сейчас вот это интернет-технологии и так далее, что вот именно IT-компании снизил налоги. Если у всех налоги были, 20% до 3%, можете представить. То есть зачем говорить? Что именно э, правительство России, не только России, да, они уже смотрят на это на, на перспективу, на большую возможность, за это большое будущее. Понимаете, да? Вот представьте такую ситуацию. Вот я знаю, что в Китае, допустим, запрещен сетевой маркетинг. А представьте, что вы в Казахстане или в России, не дай бог, да, то же самое запрещают сетевой маркетинг. запретят собираться в офисах, допустим, да, проводить мероприятия, там, и так далее. Вот такой ситуации, как будете вести бизнес? Поэтому очень важно, что не надо ждать, когда все это произойдет, понимаете, да? Надо заранее именно к этому готовиться. Поэтому именно сейчас наша задача именно осваивать вот эти технологии новые, ведение, именно ведение бизнеса, скажем, на расстоянии да, через интернет. И в дальнейшем я вижу, вот сейчас, конечно, естественно, это со скриптом идет, скажем, у нас люди еще не привыкли да, принимать решения, работать через там, интернет и так далее, через инстаграм вот, но к этому э, хотим мы или не хотим к этому мы идем, понимаете и здесь именно э, хорошо будет для вас хорошее подспорье когда вы будете вовлекать молодых людей даже детей, школьников, они очень хорошие специалисты в этом области, понимаете да? они хорошо разбираются, это будущее за, за ним будущее, и в дальнейшем уже э, и лидеры будут совершенно другие лидеры будут те, которые даже э, будут бояться выходить на сцену допустим, да, внутри может быть не лидеры но они будут зарабатывать большие деньги. Они будут становиться миллионерами или миллиардерами. Почему? Потому что они освоили эту технику. И они очень значительно быстрее будут продвигаться. Потому что охват интернета, согласитесь, да? если мы когда работаем по старым и так далее, мы можем охватить только наши регионы. Правильно, да? Эээ, э, вот, наш город, tabushin, или там поселки и так далее. А интернет – это мировой масштаб. И у вас в результате этого, естественно, в дальнейшем вы можете охватить весь мир – вот именно сейчас именно надо к этому идти, надо стараться именно, скажем, осваивать эти новые технологии, новые возможности, привлечение людей в бизнес, проведение обучения. И не надо ожидать, когда, скажем, большинство, ваш спонсор, лидер, там, бриллиант или там, и так далее, да, начнет проводить специальные конференции, обучение и так далее. не надо ждать, понимаете, да? Очень важно иметь. Я очень благодарен тем лидерам нашим, которые именно во время коронавируса они не стали сидеть дома с руки, понимаете, да? Они через ЗОМ начали проводить видеоконференции, через ЗОМ начали проводить э, видеопрезентации, понимаете. И они самые удивительные смотрю, те именно структуры, где начали активно работать через дом. У них объем даже не упал, они начали даже сейчас ведет к увеличению. Понимаете, да? Поэтому и сейчас будет появляться, вот именно будущее, я вижу, да, будущие лидеры будут появляться совершенно другого характера, другого типа, понимаете, да? Которые именно вот именно хорошо освоили, скажем, современные технологии. У вот за это большое будущее. Поэтому не надо ждать. Надо быть первопроходцами, пионерами. И я очень благодарен, то, что вот именно в Астане Появился лидер, как Сауле Ахметова, да, она стала как пионер вместе вот э, э, зауреш, да, Заурешем. Да, вы молодцы, вы пионеры, вы ледоколы, вы первые начали, понимаете, именно вот это э, онлайн мероприятие. И за это большое я вижу будущее. Огромное вам спасибо. Всем я хочу пожелать здоровья, успехов и процветания. Спасибо вам всем. Я вас всех люблю. Пейте продукты, все будет супер. Мы работаем с самой лучшей компании. мы работаем с самыми лучшими продукциями. У нас великолепный маркетинг-план. И мы будем на рынке минимум, ну, может, не 500 лет, а где-то 485 лет. Но это тоже немало, согласитесь. Спасибо за внимание.